Здравствуй, хочу показать тебе новый сервер по Грисмод моддер КРП Vega Roleplay. На сервере есть удобное и кастомное F4 меню. Также у вас есть уникальная возможность выращивать отменную травку на новом плагине Zero Grow Up 2, отваривать тонны мета и продать их скупщику, или распространять по городу, майнить криптовалюту, притворяясь программистом, все это и многое другое на нашем сервере Vega Roleplay. Ссылки в описании. Будни администратора, наказал админа токсика, наказал школьника быдло, наказал быдло, забанил быдло и прочие другие нарицательные, которые присутствуют почти в каждом моем ролике. Вероятно, некоторым из вас они уже надоели и кто-то хочет сказать, а когда будет что-то новое? Когда будет новая игра? Когда будет новый режим, на котором ты поснимаешь видео? Или же, когда будет новая рубрика на излюбленном Дарк РП? Те, кто задается такими вопросами, пожалуйста, поймите, осознайте и примите, что в гостях... При смуде больше нечего делать, как сидеть на маниках и сраться с другими людьми, но это если говорить про те сервера, на которых я снимаю, а именно сегмент DarkRP, он же самый популярный и самый обсираемый режим и поэтому я здесь и снимаю, я здесь стримлю, я здесь записываю видосики и здесь держу сервер, потому что он популярен, поэтому список работ для администратора душнилы достаточно широкий, либо наказать быдла, либо наказать донатного школьника, или же забанить токсика школьника донатного быдла. Теперь смотрим видео. Мне кажется, что это скрипач, он вот контент из пальцев. Так, ну, пока что... Я просто иду. У меня минута осталась до конца камчаса. Мне... Может быть мне удастся кого-то посадить. А может быть я просто проведу плановую проверку на нелегал. Как это я делал в своих прошлых роликах. Такая тема очень хорошо заходит, потому что некоторые начинают нарушать РП, бегать, пытаться от наручников, ну и все в подобном духе. Но это свой, он мне не нужен. Ладно, пока я добегу до центра, камчаса уже кончится. В этом я считаю не небо это тоже свой, ну ладно. Кстати, вот в таких лотереях я могу поучаствовать, которые на 100 тысяч делают, либо играя за ГОСа, у меня зарплата очень и очень кайфовая. Ну, Здравствуйте, можно да, Сейчас к стене встаньте пока что, оба. К стене встаньте, и вы тоже. поехали. К стене оба. Я не что, вы -то только вышел? Налегала <связать> нету а, как, как теперь вы его... Погоди, теперь что? вы в шляпе и в маске слышу, к стене встаньте лицом пожалуйста, извиняюсь туда, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда. Пойдет. лицом Пойдет. к стене говорю, встаньте пожалуйста где... ой тебе говорят лицом к стене Ну и причину только что камчат закончился и большой наплыв людей в банк. А, меня мэр вызывает, можете у мэра спросить. но ну, это я потом уже я у мэра узнаю. Заходи. Мне сейчас нужно осмотреть вас. Да, хорошо. Можно лицензию на оружие? лицензию предоставьте. Потом я, потом я кончусь. Ага. Все, все в порядке, всего доброго. К стене лицом встаньте, пожалуйста. Я осмотрю это вас еще? на предмет нелегала. Зачем? зачем? Здравствуйте, а стойте, стойте, а можно в ли честь ты чего? В честь того, что комендантский час закончился и большой наплыв да. гражданских в банк. Мне нужно осмотреть его, станьте лицом к стене. Да, на Сайгу да, есть да, лицензия? Да. Ну, кусту, то Сайгу а, нашел, а? Если... А? А? А? Можно, Сайга 20к. Ну, лицензия да, есть на фотограф, нее. Есть одно такое пожелание для рук состава Мухасранска. Сделайте, пожалуйста, разделение оружия при обыске на донатное и недонатное, чтобы люди не путались. Мне кажется, я даже кого-то когда снимал, посадил за то, что у него было донатное оружие, которого не было видно. Пример такого разделения вы видели уже на Гамбите, когда я снимал там ролики. Документы покажите. Документы покажите свои. Все в порядке, вы свободны. Что кто таким спасистым голосом? А вы куда идете? Я за лицензию, что такое? Ну, сейчас только что камчат закончился, много очень людей приходят в банк за лицензию, так и просто так. Не нужно смотреть вас на предмет нелегала и дальше делать, что хотите. Год вот, конечно, не Значит, тогда бегом получайте лицензию, но пока не соблюдают. Гражданские, гражданские, постойте постойте что? комендантский час только что прошел большой наплыв гражданских как раз идет в банк, мне нужно вас да осмотреть господи, Саня, меня хватит без причины проверять людей я еще раз повторяю, лицом пожалуйста к стене встаньте, иначе мне придется использовать либо табельное оружие, либо дубин ёптить-моптить, ну лицензия на ППШ имеется, нет? ты дядю? Ну, а, оскорбление всё, госслужащего, вы за это, это сядете в тюрьму. Пизд оскорбление госслужащего, я материться. Смотрите кони, бомжак не красноречив. откроем огонь, если вы не выйдете. Давайте. Какой огонь? Ты что дебил, у тебя дубинка на кой тебе дается? какое открытие огонь? У нее не занимайся, с дубинкой работай. Я буду стрелять в стене встань. Не, не надо убивать, не надо. Послушайся меня. В стене встань. Раз, а, два. Все говорят, стойте <свят> в стене. Ты что ствол достал, мужик? Ты ствол достал? Убрал ствол, ствол убрал, ствол убрал, убрал ствол. Я ствол убрал. то он достал, я не виноват Ну что блять поделать сорян братиши я в тебя попал если что я у тебя уже как и по логике отсосал здравствуйте здравствуйте как... здравствуйте господа здравствуйте, Меню. здравствуйте. а он блять ливнул сука вандала какого то слышу я не пойму на кого ты наговариваешь постоянно остановись да слышу кто то по стене бьет Пусть а встаньте лицом к с ней? Пусть не, это проверочка на наркотик. Я стоял. Зачем пустой? Я с метро выхожу. Сайга, как... подожди, какое подожди, метро? Тихо, тихо, не лезь. Покажи, покажи лицензию. Пок... Развяжите его. Покажите лицензию. Окей, хорошо. Так у меня даже... нету. Сайга у тебя была найдена. Был у него был мусоргазмирующий. У тебя есть из этого. Урешаем Это игрушечная. Игрушечная? <служие> ấy... <служие> <не> игрушечная. <служие> Серьезно? Достань, покажи. <с Broken> Ладно, Достань, настоящая. покажи, осмотрим его. Достань оружие, покажи, ну, мы, не мы не его не осмотрим. Так, Он все, тихо, тихо, тихо. Осматриваем, нет, осматриваем. Игра в купу выпала РП удачи 89 из Номер действительно, оружие не игрушечное, вы ставите в путь. Выпала РП удачи 59 из За ношение нелегального оружия. Блин. Жаль, тут ду не сделали. Ду очень бы. Писался сюда, растут медиум РП. Вот так вот, ребята, я нахитрил как можно чела посадить. А даже за то, что он донат на оружие Я его Но теперь... вынудил его достать, показать. Он сам скал то, что это игрушечная Вот. Я ему сказал, что у него найдена сайга. Он мог, конечно, отмазаться в лойке, то, что это донатное. Даже если оно реально было донатным Но он мне сам сказал то, что это игрушечная, я дальше развил эту, эту тему. И, мол, давай проверим, игрушечную или нет. Сверил номер оружия. На каждом кажется, оружие есть какой-то определенный номер вроде бы. Слез! Слез, говорю! Слез! Раз! Жук! Нет! Слазь! Жом без зашл! Стене. Убрал плакаты, к стене Ухайся! встал. Ухайся! К стене, говорю, встал. стене раз, два. Ладно, стой, стой, стой. Будете арестованы за неподчинение. А он немецкий, нелегал. Было. У него нет нелегала, но он арестован за неподчинение. Все в порядке. Чувак, чувак, подадим, чувак, чувак, подадим. А вопрос, как этот голос делаешь, который сейчас? Я в Болгарии живу, я после завода пришел, жену отпиздил, в танки играю. Живи так же, и будет такой же голос. Что вы делаете? По нули совсем? Что ты говоришь? Ничего ниждокачица, твою мать, ты ты подлый. Это правда. Нет, следственный комитет. <гас> Беги, я я уберу интер... <гас> Что меня ударил? Ладно, Нахуя ладно. ты это делаешь? non РПМ. Да иди нахуй тогда все, блять Я... Я только, блять, охуевая Нахуевая чё я спит Спустя 5 минут бесплодных похождений по серверу, я понял то, что нужно все-таки заступить на работу администратора. Да, я и без админ профессии тоже неплохо попадаю в РП или нон-РП ситуации, но это уже от игроков зависит. Но у меня, к сожалению, не 10 нока рук, и я не могу из-за этого принять участие во всей суете, которая творится на сервере. Поэтому я решил стать администратором, чтобы помочь игрокам разобрать их ситуации, которыми они были недовольны. Давайте-ка я стану администратором. Фриарест. арест. Ой, бля... Привет. Привет, у тебя жалоба Здорово. на фри-арест Да, нет, ну у меня не фри-арест, я просто с вашей стороны чтобы, Как сказать, был фри-арест, не был Хочешь встретить ситуация. Митингуем мы, прибегают менты-менты, начинают пиздить чувака палкой. Я говорю, за что вы его бьете, он же безоружный, ничего не этого я Говорю, вы не люди-звери И меня сражают за оскорбление госслужащих Как это идет вообще? Ну, вполне себе котируется, особенно во время митинга. А на на площади Ленина переворот против власти. Там до хера сообщи. Это уже не митинг. Это, может, прям переворот против власти, который нужно подавлять. Так что, есть тут нарушения или нет? Нет, там большинство людей даже сопротивлялась тому, что им полиция говорит кому-то, говорили стать лицом к стене, они не слушались вот. и получили неподчинение большинство да, не, не, не. да я не про них спрашиваю про них-то вообще насрать, я именно то, что если я назвал его зверем, то что меня за это сажать надо? но там такая ситуация если это, я что ты, считай, назвал. полицию на себя перенял, и они на тебя уже обратили внимание у них реакция абсолютно обоснованная. Ладно, понял, дед. Все, спасибо, хорошо. Али Ленин, фри арест. Блин. Ой, привет. Здравствуйте. Фри арест, можешь сейчас лепнуть отключили? Какого ник? Бля, я не помню, честно, логи. Можешь чекнуть, если можешь? Ну давай, сейчас чекнем, посмотрим. что арестов достаточно много. Али Ленин, Николай Домино не помню как николай домино николай домино тебя за заарест тэпни его сюда николай домино на тебя э, жалоба по Что даже не ареста. спросили николай домино на тебя жалоба. он не он. за что ты меня арестовал в доме блять за ск... За оскорбление. Да какое оскорбление ТРП, блядь, не отыграл? Ты ко мне подошел, ты мне вы говорите, откройте двери, открываем вам дверь. блядь, не сопротивляюсь. Ты мне, блядь, Я берешь устала. приклад, слушай меня, ты... Слушай меня, ты мне, блядь, берешь приклад, поебал удаешь, говоришь, блядь, лицом к стене, одеваешь наручники, ты говоришь, мы, блядь, у вас просим пару слов, ты говоришь, мне похуй, и даешь мне с приклада, блядь. Я тебе говорю, ты, блядь, можешь, тупая сука, блядь, отыграть а Без блядь. оскорблений, первое предупреждение. Ой, ну я хочу нормально отыграть а они мне говорят, ну вот менты, типа, откройте дверь, мы, типа, блядь, э, просто у вас пару слов спросим насчет ювелирки. Он мне говорит, все, ты прорисован, то, что у тебя рюкзак и, ну, типа, блядь, оружие. Типа, он меня без причины просто берет, блядь, проверяет, и потом берет, а, стой, одевает наручники арестовывает, блядь. Стой, а, оружие у тебя было? Да, было, но он, не, он мне сказали, то, что они проверят меня. Ну, типа, не будут проверять, а просто спросят меня насчет ювелирки. Типа, опрос граждан. Этот чел меня, блядь, берет, сразу же с приклада бьет и говорит лицом к стене. Типа, а, понял. Причины, Давай блядь. сейчас я теперь побеседую. Смотри, арестовал его за что? В логах есть запись об аресте с твоей стороны. Он меня, он меня очень много раз оскорбил. После обыска. Я его, он меня очень много раз оскорбил. Ну, я в этом уже не сомневаюсь. До этого обыск по причине ну, вообще был... Тихо. По Пр причине какого? из того, обыск? что было недавно. А, причина была во-первых что я был ФСБшником, а во-вторых недавно ограбили его. А в-третьих у него был рюкзак. С чего что ты это... взял то, что мы его ограбили? У тебя на какое были основания? Потому что мы один раз уже отбили, у меня было подозрение... Ну, что вы тоже. всех... Вы всех убили, блядь. Я сейчас вы с ним беседую, с тем, кто тебя заарестил. Давай, ты только что высказался, подождешь? Вопрос, вы рюкзак, в смысле, почему ты его... Как ты вообще додумался, вот учел рюкзак, и что дальше? Учел вот рюкзак, я решил проверить. Вдруг, допустим, если в плане РП объяснять, то у него там, может быть, что-то... Я его проверил. Угу. Mm -hmm. Хорошо, у него было оружие, он говорит. Ты его проверял чекером? Да, проверил. Ну, оружие нашел, правильно? Да, да, ПМ нашел. Mm. Ну, он говорит, ты его оскорблял. Я это его по... оскорблял после того, когда он меня в наручнике заковал ага. и просто без причины это Али, все делать, Али, короче. послушай. Если ты начинаешь уже диалог переводить на оскорбление с полицейским во время вот этой вот РПшки обыска, это уже есть одна из причин, нет. чтобы тебя посадить. Что нет? Оскорбление госорганов, нет, оно я... указано нет, в сводке да ареста. Я тебе... Да расскажу. Смотри, причина в том, что я его не, не оскорблял изначально. Типа я просто стоял возле двери. И, типа они мне говорят открывай дверь. я открываю, блядь. Ну, я Может, это знаю, я говорит... это понял уже. Ты ну, уже слушай, рассказываешь вот три раза вот подряд. Вот послушай. Меня вел будет с приклада, я отхожу, я говорю, что случилось, что я сделал, типа. Они мне, он мне такой говорит, все, ты арестован, типа, блядь, чекает, то есть он, типа, не, не отыгрывает РП, типа, встаньте лицом к стене, там, типа, я вас проверю, он мне ничего про это не говорит, он мне просто сразу же, типа, заковывает наручники и говорит, у тебя портфель, ты воровал, у тебя есть оружие, ну, сразу чекает и меня сажает, блядь. После, После этого я начал я оскорблять Блять, чел, если бы Я, я тебя не оскорбил, если бы ты просто РП отыграла, ты не его никак не попытался Отыграть, ты просто меня сразу ебаш Хочу, а, блять, в теряку с ЗПМ этот И сказал ты мне то, что, блять У меня ты рюкзак, оскорбили. ты Да при чем тут оскорбление, блять, там не было Ты меня и уже наручники одел меня Ты меня это, это так По одному ты, говорите чел, тебя бес... Ты меня уже, блять, ударил палкой и говорил, Что все, ты арестован за Что-то за оружие, блять, а потом я тебя начал вас говорит то, что ты долбоеб, нахуя ты, типа меня арестовываешь не за что, типа ты даже РП не отыграл. Все. Смотри. Себя да. на РП. Какое? Почему? Потому что, судя по вашим э, версиям обеим, которые вы рассказали, э, ты его начал осматривать без каких-либо э, особых оснований. Потому что недавно его ограбили. И что? Где ты его осмотрел? Ты просто для себя там выдумал то, что вот он, скорее всего, был а, грабителем ювелирки. Ты не проверил ничего, не отыграл. Ты просто его повязал, как ты тоже рассказываешь. По какой причине у меня-то было, было нарушение? Ну, то, что ты нормально не отыграл. Не побеседовал с ним, ты просто начал его вязать. Значит, Потому что у него рюкзак, ты сам да, сказал. Меня сейчас не перебивай. Ты его вязать начал просто потому, что у него рюкзак. Ты мне уже два или три раза об этом говоришь. Что, нет, что ли? Может, у него мне был. демку поднять, где ты об этом говоришь. Ну, ну вы можете делать, что хотите. Проверять, не проверять. Я бы у него был ПМ. Да, ну посадил ты его по причине того, что он тебя оскорбляет. Да, у меня начал Но ты нормально не отыграл РП, ты просто для себя там выдумал, с бухты барах ты причину, вот у него рюкзак, надо бы его осмотреть, и ты его заковал, взял в наручники, какую-то реакцию еще от него ожидаешь. Но... Ты не можешь на ровном месте вот так подбежать и челов чекать, завязывать наручники. Ты для этого хотя бы должен пригрозить оружием, сказать, стать лицом к стене, объяснить, причину я остановки я... человека. Я... А посадил ты его за оскорбление полиции, да? Потому что когда я его заковал, только хотел арестовать, он начал... Я тебе другой просто... вопрос задал. Ты его посадил за оскорбление полиции, да? Угу. Да, ну реакция понятна оскорбительная вот такая, почему он так начал реагировать, тут даже без демок понятно, потому что нормальный человек на то, что его лицом к стене если поставят и объяснят в чем суть, он не будет так реагировать, и получается ты влетел в квартиру начал его обыскивать и завязывать наручники и бить арест палкой за оружие, а он тебе слушал? а он тебе говорил то, в что... а он тебе говорил то, что за что ты будешь первый раз арестован за ПМ он тебе говорил? а он мне сказал то, что типа все понятно, у него типа портфель и все, я услышаю. Ой, ну, Нет, типа тоже То есть ты его был, собирался, он, бля, арестовать, нормально первый раз, не объяснив ему его причину. Я собирался арестовать за ПМ, за ПМ. А ты ему не сказал этого изначально, даже. Так изначально. Так изначально ты сказал то, что типа портфель увидел, вот типа он, блядь, по-любому своровал. Мне а а это неадекватная причина для счет, первого а? ареста, а у тебя меня... номер ПМ. Все, тихо, вердикт. У меня первая причина для ареста была нелегал, потому что нон, не нон, у него Нелегал. Ты, не, ты лицензию даже не сказал, что проверил. Нихуя ну, потому ты потому не сделал. Ты просто лицензию... чела обыскал на равном месте. Просто потому что у него портфель. Ну да, ты там нашел пистолет. Лицензию проверить нахуй надо. Сказать за что будешь арестовать, тоже нахуй надо. Ч ⁇ ты удивляешься? У тебя нон-РП будет. То, что ты его арестовал, у говорю, него? за оскорбление, это да, это есть такое. Оскорбление у него э, арест заслуженный. Но то, что ты нормально не отыграл его проверку, ни, ни лицензию, нихуя не проверил. Ничего. И ты ему в первый раз хотел сказать то, Но что вот у тебя пожалуйста. там рюкзак, все понятно. И ты этого, кстати, не отрицаешь вообще. У тебя нон-РП. Один вопрос, зачем вы так вытянули все С какой программы? И вообще зачем? Без разницы, тебе волновать это не должно. По интересно, сути. мне интересно. Интересно. Для пиздец проебал все бабки нахуй. Сивиллер, блядь. Алли. отсюда, идиот? Кому <просил> ты это сказал, слышишь, ёпта? <просил> а. <просил> что, извиняюсь? Я его не оскорблял, я оскорблял бандита, который. Какой Сосознавал. бандит? Не оскорблял, я слушал. И тебя в маске. И что? Ты бандит, что по взялся, тебе видно, бандит? что ты бандит, ты в маске. Нормальные люди А по тебе пол... видно, что ты долбоб, летом в ушанке ходишь. А дальше? Ты ты для 50 а килограммов говна здесь... больно дерзкий Братан, я прошел. Я тебя ебу сейчас, если мачу не мачу. отстанешь от меня. Ты че совсем ненормальный? Ты ч, блять чувак? Алло. Далее он увидит человека с оружием, который уже на него начинает целиться и на него обращать внимание, но его это не испугает, и он решит меня все-таки до последнего попытаться заковать. <таспорядка> не, не трогай, не трогай, не трогай, не надо, не надо, не надо. Иди пока, Сколько иди иди с своей дорогой, иди своей дорогой. <выстор> Забудем Слышь, про это давай. Без знаю. Эй, мне нужна вакцина еще одну вакцину. Бля, да почему мне опять дало болезнь? Еще одна вакцина нужна? Дайте, пожалуйста. Опять я сейчас заболею, но ну, сука, что это такое? Так, ладно, я что-то начинаю изменять своим понятиям, так скажем. Я же хотел uh, подменить конкретно. Ну, Мухаммед Абдул, помощь. Привет. Тяжело, Здравствуйте. Да, можешь, пожалуйста, да, сейчас скажу. А, по -по -по... Сейчас, сейчас, сейчас скажу. А, не капитан полиции, сейчас. А, полковник Син. Он меня убил, получается, арестовал за взятку без доказательств. Ну, не арестовал, извиняюсь, а уволил за взятку, при котором его не было. У него даже сейчас ни демки, ничего. Также он, когда то получается, полковник Син, по-моему, подчиняется судебным областному. Само судья и получился опасно себя, да? Сейчас я к нему слетаю, оставайся тут РПШка есть какая-то полковник? Судья что-то не решает Не подскажешься? а у вас... А... Минуты, не подскажешься? А... а у вас это... Полковник, полковник занят? Там стоят. Да. Полковник вы, занят? 20 минут где-то Я где вас прошло. не понимаю честно Полковник Подскажешь... занят на тебя жалоба Я не понимаю, что вы говорите Он был в совещании? Я, я не понимаю, что вы говорите. Я не могу вам ничего ответить. Да, окей, хорошо. Сейчас ты степнем его сказать, сюда. Просто взял, проигнорил. На тебя жалоба. Ты арестовал меня за взятку без видимых доказательств. Причем а ты вроде как, по-моему, подчиняешься суде. И, и тебе, получается, судебный, ну, областной судья попросил остановиться. Я понял, что я ты уже по факту. А, я Пожалуйста, начал подчиняться по самому судить. Потому что ты понял, что начинаешь норфэшеть. На ты можешь его претензию выслушать и не указания. перебивать? Да я все услышал. Я просто хотел вас предупредить, что я вас вас не понимаю и не, и не смогу на ваши вопросы, если что, отвечать. Я даже сейчас не понял, что вы мне сказали. Мысли ты не понял, если я ты сказал, что ты понял, что не нужно перебивать его? Ладно, давай еще раз, он тебя уволил, правильно? Да, уволил за взятку без видимых на то доказательств. Ага. Uh -huh. Это было так? Я все написал в причине увольнения. Ты написал взятку, но взятку ты даже не заметил, когда мне давали взятку. Мне не давали взятку, это во-первых. Причина увольнения. Я просто сказал, что там с твоим делом. Я ж написал причину увольнения. Вам Я покажи? тебя сейчас как администратор спрашиваю, причина увольнения, как ты понял, что взятка не взятка? Взя взятка. А как ты понял? Как ты Спасибо. понял, я вопрос задаю Как я понял? Смотрите, администратор, объясняю вам Человек неоднократно уводил Зеков, Общался о каких-то делах Потом, образом, Зеки сбегали из тюрьмы Также я видел, как он открывает у нас столовую Он неоднократно уводил Зеков, Говорил о каком-то деле Он говорил не перебивай меня Администратор, можете сказать ему, чтобы он не перебивал меня? Я вас прошу, значит, смотрите, видим неоднократно, как он уводил заключенных, а потом данные заключенные куда-то пропадали Он почему-то всегда один куда-то уводит заключенных, а потом они пропадают Хорошо, вопрос, ты лично видел, как, а, ты, как он берет взятку? Вот лично, что ему передают? Не понимаю вас а, Ты лично видел в глаза то, что мне давали взятку? Да, видел Когда это было? Не могу сказать, я долго на полковнике. Доказательства есть? А, ну да. Ну я уже долгое время на полковнике. Доказательства что есть? третий комчат? У меня? У тебя. Нету, а что? Ну, значит, 5.9 бет в син. Доказать не можешь, но чела уволил. Ну, а так почему? Если я видел взятку, я могу уволить. Когда ты видел И взятку? человек должен доказать. Да, ты вот должен ты доказать, ее давал, что ты Вот ты когда человека когда, вот именно где, когда я когда. Я... он не может доказать окей. вот и все Может, пожалуйста, не сетать меня на профу у меня просто сейчас ответить надо окей, я тебя просто верну вы и этот... типа серьезно? я ехал на мопеде у меня сейчас тупо украдут мопед ну давай, сейчас вернуть. как мне тогда за ним летать, пока он на мопеде ездит, или что? на на таксист с На фрикил жалоба, на кого? Да, да, да, на фрикил. Игрок Крош, давай сейчас степну. Что? Да блин, чел, ты понимаешь, у меня сейчас РП было? На тебя жалоба просто. У меня РП было! Я понимаю, на тебя жалоба. Короче, объясняю ситуацию. Я еду на мопеде, окей. Вначале мы там потолкались на машинах. Потом я, я начинаю ехать в не. Он притормаживает, я его объезжаю, вначале я там один раз врезался, потом я его объехал. Доезжаю уже вот как за мэрию, такой огромный участок есть по дороге, я туда подъезжаю. Хочу стать припарковаться, этот гражданин берет на своё такси врезается мне в жопу. Я выхожу, закрываю машину, он тоже выходит. Я типа вызываю... А, нет, я вы... Не, я... раз, не, перебиваете. Я вышел. Не, перебиваете, не перебиваете, еще раз не говорю. Не... Э, я вызываю ДПС, он садится, открывает свою вот эту, короче, такси, садится в нее и врезается у меня на скорость и убивает. Сейчас чекнем логи. У тебя голос как у Артура Пирожкова. Короче, смотри, а, ну получается, ну как он и говорил вначале, потом он меня обогнал, получается, да, он начал ехать по встречке. Я ему вроде то ли говорил, то ли сигналил, он не понимал. Потом, ну, получается, я ехал, ехал, на полной скорости я нажал Е. Ты понимаешь? Я, я случайно нажал Е. И вышел из машины, и эта тупая машина проехала вперед И врезалась, получается, в него. А что ты разгонялся зачем? Я Чего обычно разгоняюсь всегда. Но не надо обычно разгоняться Но... всегда. Вот ты подтвердил бы драйвера. Извиняюсь, администратор, я тебя перебил. Смотри, э, во-первых, ты начале ты меня вначале в жопу затаранил, когда ты вышел, словам, нечаянно, да? Потом ты намеренно сел в машину, отъехал назад и просто в меня втаранился и При этом, когда я умер, ты говорил, что я, дебил или что-то такое, и э, таранил этот, и мой Было бай. такое? А, да, было, но потом я хотел уехать, то есть я не намеренно таранил бай. Ну, у меня тебя уже есть на НРП-драйв, ты подтвердил его сам. В смысле? В смысле, ты сказал, ну, я обычно разгоняюсь. А обычно это просто так без нужды делать вряд ли нужно было. Ну, вообще-то, челики тоже разгоняются, очень много челиков. Так подавай жалобу за нон-РП драйв тогда. Я сейчас конкретно про тебя говорю. Ты на разборке, на тебя жалоба пришла. тебя 30 минут за нон-РП драйв. 30 минут, да серьезно? У него фрики еще есть. Но он убил непреднамеренно, как он рассказывает, он из машины вышел, а там в записях есть в логах. То, что он тоже убился, когда вылетел Ой, оформляем ДТП! ДТП Ой, оформ бой. оформляем, оформляем, оформляем, оформляем да, Заткнись ты уже Боёб какой-то, ебовый Да успокойся, хватит меня таранить, блядь Я не тараню, я тебя заберу Да придурцы, <плес> блядь Успокойся А? А? чего? А? Че? У тебя нон-РП на драйв? На РП драйв у тебя говорю. Алло, чего? А? Ты ч, глухой, говорю? У чего? тебя на РП драйв. А? Нон на РП драйв, говорю у тебя. Че? Нарушен. А? Нон на РП драйв, говорю у тебя. Не, не слышу, не слушал. Че? А что ты отвечаешь, раз меня не слышат, ты что совсем? Ты ж только что слышал, когда с тобой разговаривали. Момер-драйв у тебя, ты читать умеешь? Я вот читать умею, я вижу в чате шуток. момер где он у меня проявился, скажите, э, точнее, напишите мне. По фану машины таранишь? Это машина у моего друга была. Я его прижимал. Незаметно по возражениям челов. Потому что я с этим другом сейчас здесь скрылся. Крич кожу. выдаю. Это только тогда быстрее. Пожалуйста, если у меня есть нарушение, давай быстрее. Чем быстрее? У -ху. У -ху. Это нарушение правила, которое запрещает вам провоцировать полицию подобными действиями, а именно стрельба у себя в квартире, кричать, что тут маники, или же вызывать полицию на себя, категорически запрещено. Этот же чел обстрелял буквально всю свою квартиру, чтобы пришли какие-нибудь госы к нему в дом и начали что-то делать. Ну, он захотел постреляться и пытается найти повод для того, чтобы постреляться. Постоянно этим пытается привлечь внимание Ебанулись совсем Эй, мусоралахи, мусоралахи Он ебать тупой Откройся, пожалуйста да, да. Иди, ты, по... Собственно А, я просто хочу узнать, как манипринтерами пользуются а, да, это к нам, это к нам, это к нам, конечно. Да, сейчас. Да блин, тут дверь не открывается. Есть открылось позже. 1.5. Хм. А вот и провокатор наш. Его закрыли. Можно у вас кое-что спросить, подождите. Я выясню. Пока вашего этого тут нету. Вставай, лицом к сине живо. Лицом к сне. Так, все ты нашло ложник, короче. Шел в ту комнату. Я тоже хочу стать вашим заводом. Кто с кем ебашится-то? Кажется, это сайди, ебанул. А зачем он их убил? Привет, админ. Привет, у тебя правило полиции провокации. Ну, у тебя правило провокации полиции. Как? Ты русский? Ты русский? У тебя правила провокации полиции. Зачем ты еще убил их потом? Ты русский, аля? Зачем ты еще раз их убил, спрашивают а? а, это голос у тебя такой, господи Так, смотри, я первого хотел взять заложники Второй заходит, говорит, я тоже хочу стать заложником А первый начинает, короче, перезаряжать оружие И я его убиваю Я побоялся, что ну, второй тоже может достать оружие Или там вызвать подмогу Но я его друга а -а -а, на его я глазах так... убил Вот, как свидетеля а, хорошо, а тот, когда ты его Все. брал в заложники Первый самый был, он держал оружие? 3. Что, что, что? Нет, у него не было оружия в руках Я просто потом повернулся Зашел второй Вот, э, я смотрю э, типа Первый начал перезаряжать оружие Убил первого, короче Вот, и, и, и потом, типа, второго Как свидетеля Вот, типа, второго, как свидетеля Ну, провокация полиции у тебя все равно есть 60 минут нет, в смысле? Алло, подожди. Там был. Э, с, Нет, у тебя есть провокация полиции. Ты бегал э, по с, квартире, с стрелял. Центри, я чтобы убил первого. Он себе. начал перезаряжать оружие. Ты есть, хотел это, ну, себе привлечь внимание, стреляя второй, в квартире. О, я видел о, это все. в центре был свидетелем, так как я убил первого. Я говорю, я видел все с самого начала до конца. 60 минут у тебя. Понимаешь? У тебя 60 минут. У тебя 60 минут, я все видел с самого начала до конца. Ты стрелял, просто так бегал по квартире Говорил про маники, чтобы они прибежали Ну вот, молодец Ладно Чё, Чё у тебя за голос, кстати, такой странный Удачи Ебать да да Здравствуйте, дракон Пошлите за мной Пойдемте в ком блядь Ой, без клока,